Вдобавок автопромышленник предрёг внедрение шестиступенчатой механической коробки передач. Такая возможность появилась после того, как группа Solaris, в которую входит УАЗ, начала производство коммерческих автомобилей Джак под маркой Solaris. В настоящее время УАЗики оснащаются российскими двигателями ЗМЗ и китайскими коробками Баик. Это будет как минимум третья серьезная попытка перевести Патриот на тяжелое топливо.